Привет! Мы компания Домовенок. Сервис уборки в квартирах и домах. Нам очень нужны исполнители заказов. Если вы ищете возможность зарабатывать, Домовенок отлично подойдет. И вот почему. Стабильный доход. Клиентов много. Вы можете брать столько заказов, сколько вам нужно. Высокий заработок. У наших исполнителей один из самых высоких доходов среди сервисов уборок. За хорошее качество клиенты хорошо платят. Надежная компания, нам более 12 лет. За это время к сервису было подключено более 5000 домовят, которые провели более 600 тысяч уборок. Нам доверяют и клиенты, и исполнители. Удобно и просто. Управление заказами в приложении, онлайн-обучение основам уборки, выплаты на карту, формы и средства предоставляются. Клиенты ждут вас! Анимационные ролики «Line and Space».